Скажите жизни да. Отбросьте как можно больше нет. Даже если вам приходится сказать нет, скажите, но не наслаждайтесь этим. И если возможно, скажите даже нет в форме да. Не упускайте ни одной возможности сказать жизни да. Когда вы говорите да, Говорите очень празднично, с глубокой радостью. Дайте «да» всю энергию. Не говорите «да» с неохот. Говорите «да» любяще, говорите с воодушевлением, с жаром. Влейте себя в него тоталя. Когда вы говорите «да», станьте «да». Вы удивитесь, узнав, что 99 из 100 наших нет, очень легко отбросить. Мы говорим эти «нет» только ради эго. Они не необходимы, они не неизбежны. Единственное «нет», которое все же сохранится, будет иметь большой смысл. Это осмысленное «нет» не нужно обрасывать. Но даже существенное «нет» говорить нехотя, из-за излишнего энтузиазма. Потому что «нет» несет смерть, да, несет жизнь.